Народ, всем привет, сегодня 15 октября Короче, пришел я во вчерашнее место, где у меня оставалась утка Утки там хуй, короче, не нашел я ее Ее, походу, ветром удуло куда-то в камыш, блять Принес матрас, короче, думал, заплывать буду Вот такие вот дела Сегодня уже видел косачей 10 штук Стрельнул, блять, опять не попал по ним Блять, что за хуйня, на вскидку, блять, через кусты Потом по уткам стрелял, блядь, три раза, ну, тоже, блядь, высоковато были, блядь, и сегодня у меня пятерка, а не четверка, ну, если честно, я, можно сказать, даже и не целился, просто так, навскидку, бах-бах-бах, проверить, как у меня стреляет автомат, разобрался, короче, с автоматом, не надо мне, короче, выдвигать патрон с трубы, с этой, ну, с магазина, короче, кнопочкой этим флажком, Это, ну, который флажок на разрядку идет, который, Тогда у меня два раза стреляет, а третий патрон не вылазит. Его надо будет флажком выбивать сюда. Просто вот оставляешь в стволе патрон и оставляешь в трубе в магазине. Вот так вот надо было. Ну и вот пришел опять же к этой бобриной хатке. Вот видите, какая она бывает, блядь, бобровая хатка, блядь. Вот. Она высокая, блядь. Уток я уже, наверное, штуку около 40 видал. Летают, блядь, ну далеко нахуй. Манюни летят, вот здесь вот где-то лебедь сидит, там, короче, в камышах. Видите, какой камыш камыш растет. видите, это рогоз. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Чайку въебал, короче, уже. Сейчас уже время 2 часа, 3. Похуярю, не знаю, траекторию, наверное, я изменю. Пойду, наверное, не, не по своим следам попробую, а может быть, вокруг. Короче, мне, по идее, надо вот туда идти, вот так пиздошить это километров примерно 12 а я хочу не туда а вот так хочу выйти к Артышу, там вот в конце озера может быть километра 2 до ртыша и по линии берега хуярить короче вдоль ртыша и выйти в рэп получится не получится не знаю ладно все ждем дальнейшего отчета может кого подстрелю а может и нет хуй его знает да я вчера нормально поохотился козуля ребята Но, сука, лицензии нет. у меня и пули нету нахуй и картечи нет азарт пиздец а с дроби хули толку по не стрелять толку нету а без лицензии нельзя тут блять попасть здесь можно нахуй надо так и наряд а -а -а -а! сука надо было экшен камеру брать заснял она а надо почетче снимать Чем Те телефон а конечно ебать мой хуй вот верите нет заебался бы все осталось, нахуй, как рукой с него. <смех> Просто всплеск такой в мышце. Заряд энергии такой. Да, бля. Нельзя, нельзя стрелять, бля. В принципе, я с четверки можно был. Но, сука, нельзя. Зачем, бля? О, орет. А, это ворон. Это ворон Показал. Есть кто-то дрова где-то. Дорога хорошая. О, блин. Ладно, выключаемся. Он там, короче, запрыгал, в лес, Вон, вон. вон. Ah! <laughs> не гнездо стоишь. Ладно Короче, подписывайтесь на мой канал Вы чё, блять, как лохи Смотрите и не подписывайтесь Мне надо тысячу человек собрать Давайте быстрее Сейчас будет более интересное видео. Сейчас у нас все по-другому. Ну что, ребятки, заканчиваем 15 число октября. Подводим итоги. Сегодня никого не добыл. Это раз. Видел, наверное, штук 40. Может под 50 уток. 4 гуся видел на озере сидели. Но они, сука, далеко были, не подкрасьтесь Косачей видал 11 штук. Короче, по двум стрелял. Сначала как вот с утра заходил. Промазал, блядь. И потом еще, короче, вот э, по уткам еще стрелял. Блядь, далековато тоже были, я вам говорил, вот как раз после этой хатки бобра я пошел. Короче, не пошел я в ту сторону, в которую говорил. Пошел, короче, вообще в другую сторону. Короче, ну как на выход, как обычно я выходил Только маленечко я сменил траекторию Пошел по другой дороге, э, параллельно Сначала углубился, а потом параллельно Дорога через лес была Только зашел туда, хуякс. Касать был Тетерев Я по нему опять стрельнул, блядь, промазал Через березы стрелял Что за хуйня Короче, я так понимаю, когда не от тебя улетает, Надо на снижение как-то брать Потом отскок сколько-то прошел, видал косулю на ну, безрок по моему это коса коза Без... ну, не козел туда-сюда короче И вот сейчас пришел думаю что может перелетики будут так нихуя не будет вот закат какой у нас Сейчас облачко увидите из него прямо сыпется а утки крякают ребятки вот видите это вот внизу вот это вот это сыпется с него снег я сюда как подходил Сыпался снег. Сейчас вот, короче, кашку разогрел гречневую. Горелочкой. Покушал. Допил последнюю кружечку чая из термоса. И все. Заебись, короче. Ладно, всем пока. Я думаю, на следующие выходные, через неделю, уток уже не будет, скорее всего. И охотиться будет не на кого. Ну, в смысле, из утиных, Только тетерева останутся. Ну, посмотрим, что время покажет. Всем пока. Удачи! Подписывайтесь на канал!